Эдуард Успенский, «Память» Я не зря себя хвалю, Всем и всюду говорю, Что любое предложение Прямо сразу повторю. Ехал Ваня на коне, вел собачку на рамне, А старушка в это время Мыла кактус на окне. Ну, о чем тут говорить, Стал бы я себя хвалить ние историю правлю очень просто повторить. ехал ваня на коне вел сабачку на рамне. ну а кактус в это время мчался ружьку на коне. ехал кактус на коне вел сабачку на рамне. а старушка ружька в это время мчала ваня на коне. ехал ваня на коне вел сабачку на ремне ну, а как тут в это время? Мыл собачку на коне. Знаю я, что говорил, Говорил, что повторю. Вот и вышло без ошибок, чего хвалиться зря. Игорь Иртенев, Моя Москва. Я, Москва, в тебе родился. Я, Москва, в тебе живу. Я, Москва, в тебе женился. Я, Москва, тебя люблю. Ты огромная, большая, ты красивая и сильная. Ты могучая такая, в моем сердце ты одна. Много разных стран я видел, в телевизор наблюдал. Но такой, как ты, не видел, потому что не видал. Где бы ни был я повсюду, но нигде и никогда я тебя не позабуду. Так и знайте, господа. И улипки, и угрозы. не твои, все образ розы. Улыбнешься ли сквозь слезы? ранний цвет, я вижу розы. А пойдут твои угрозы? спамню розы, я занозы. И улипки, и угрозы. не твои. Все образ розы. Я Москва, ведь тебя родился, я Москва, ведь я живу. Я Москва, ведь я женился, я Москва, тебя люблю. Ты огромная, большая, ты красива и сильна, ты могучая такая, в моем сердце ты одна. Много разных стран я видел, и телевизор наблюдал, но такой, как ты не видел, потому что не видал. Где бы ни был я повсюду, на нигде и никогда, Я тебя не позабуду, так и знайте, господа. Часики мои, пешеходы, ходики мои, ползунки, Радости мои от природы, трудности мои от руки. Помяты дорожки окольные, но куда бы время не шло, Все, что перед будущим, больно, все, что перед прошлым, светло.